В первой половине дня мы с вами поговорим о лечении одиночных и множественных рецессий десны в области зубов и имплантатов. Я Сегодня вы будете у меня эксперименталь... экспериментальными слушателями. Я предложу в конце первой вот этой части одну новую методику, которую я пока ее от... обкатываю для себя. Я начала ею е... е... работать полтора года назад. И пока я готова только по клиническим случаям с ней поговорить и обсудить с вами даже в каком-то дискуссионном ключе. Я про, про нее все расскажу. Это будет такое то, что вот как бы еще никто этого не слышал на самом деле. И я еще пока 100% даже не готова основательно ее как-то представлять. Поэтому это будет уже на такой как бы, десерт самый, я бы сказала. Итак, а, как всегда, начиная... Для нашего лечения, что мы должны с вами сделать? Должны поставить диагноз. От правильной диагностики зависит успешность последующих наших действий или ее неуспешность, к сожалению. Для того, чтобы поставить диагноз, вы должны понимать, что вы делаете, к чему вы прикасаетесь. Как, какая классификация вашей диагностики и так далее. Поэтому мы с вами быстро повторим просто базовые знания, которые вы получили в институте, но уже просто с течением времени это затирается, забывается, Продонтологии, к сожалению, и в Советском Союзе, и в постсоветском пространстве образовательном посвящалось очень малое количество часов наших учебных. И все, что нам приходилось, это добирать уже дальше самим да, по мере просто восстановления как, бы как врача. Так, мы будем с вами использовать данные сокращения. Значит, ширина карцинизированной или прикрепленной дисны ⁇ это одно и то же. Называть ее можете как угодно, это просто разница школ, московской и петербургской, не имеет никакого mm -hmm. значения. Уровень клинического прикрепления, глубина зондирования, глубина рецессии, цементное малевое соединение, свободный тканевой трансплантат, свободный деэпитализированный трансплантат и толщина кератинизированной или прикрепленной десны. Теперь я бы хотела услышать, кто-то знает классификацию по Миллеру рецессий? Ну, руку. Один доктор, все, я поняла. Ну, тогда с нуля, да? Итак, для того, чтобы не показывать вам это все на картинке, это фотография, а-ля натураль изо рта пациента, чтобы было понятно, как поставить диагноз. Значит, рецессия первого класса оценивается по Миллеру любой глубиной. Это не имеет значения, как, э, какая глубина этой рецессии. Самое главное – это наличие прикрепленной десны опекальные рецессии. Uh -huh, спасибо большое. Опекальнее вот здесь, над зенитом рецессии должна быть прикрепленная кератинизированная десна, наличие неутраченного сосочка и любая глубина рецессии. Она может быть миллиметр, может быть пять. Это все равно будет первый класс. Второй класс мы рассматриваем. Да. Это отсутствие прикрепленной десны. Сосочки все сохранны. И любая глубина рецессии. Как вы думаете, что будет в третьем классе? Начнется утрата сосочка. Четвертый класс это? — это полная утрата сосочка. При этом рецессия может быть миллиметр, но если у нас полная утрата сосочка, мы ставим четвертый класс по Миллеру. Зачем нам все эти знания? Так вот, на основании постановки диагноза и уточнения тех нюансов, которые не включила в себя классификация по Миллеру, мы будем с вами принимать решение, каким методом мы будем оперировать эту рецессию. И, соответственно, и результат наш будет, если мы правильно выбрали и все правильно сделали, 100%, но ну, если только пациент сам не вырвет что-то у себя изо рта, у вас будет 100% успех. Ну, это уже как бы в сторону баек про пациентов. Все. Давайте поставим диагноз вместе. Мы с вами сейчас разобрали классификацию. Давайте. Вот это, э, это 41 зуб. Да, давайте диагноз поставим здесь. Какой здесь класс рецессии? Третий, да, прекрасно. А здесь в сорок втором? Нет, как? Смотрите сюда. Угу. Тоже третий, потому что даже вот такая утрата сосочка, она уже говорит о том, что здесь третий класс. А 43-й зуб? Второй, второй. Здесь нет кертинизированной Вот это собственно слизистая. Видите, она вот борозда, и сразу идет слизистая. Как вы думаете? Вот на основании только вот этих показателей можно принять решение, как оперировать пациента? Какие, например, вот при данном лечении вот, при, например, вот этих зубов, какие здесь есть нюансы и особенности, помимо тех показателей, которые мы с вами обсудили? Ну, это все, да, но есть самые простые, на самом деле, все немножечко вообще ближе к правде. Например, в области 44, 43 и 41 зуба есть образие твердых тканей, да, так называемое некориозные поражения. С чем они связаны, мы сейчас уточнять не будем, но их наличие обуславливает применение определенной уже техники. Потому что если мы просто переместим сюда, например, наш слизистонодкосничный лоскут, то в области абразии зуба будет сгусток, который рассосется, и наш лоскут просто спадет туда, и, и получится обратный рецидив. Понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому... Есть нюансы, которые не включила в себя, к сожалению, классификация по Миллеру, хотя по сей день это единственная классификация, которая применяется во всем мире и утверждена в ВОЗ. И на сегодняшний день ничего другого не принято. Но нам очень важно понимать, что мы еще учитываем. Алексей, у меня тут какая-то... да? А вот смотрите, четвертый класс, да? Как вы думаете, имеет смысл оперировать этот зуб? Я бы не взяла, если честно говоря. Вот я его удалила. Нет, но это связано еще с тем, что он дистопирован, да. Все равно смыть вот этот лоскоп, даже если будет удачный Тут просто, да, есть проблема четвертого класса, то, что здесь нет, нету сосочка, нечего перешивать, не к чему подшиваться. Положение зуба само да, к сожалению, этот зуб, он был удален. Вот, а теперь мы поговорим вот об этом с вами. Классификация по Миллеру не учитывает наличие образия твердой ткани зубы или отсутствие. Не учитывает ширину кератинизированной десны. Мы в классификации с вами обсудили, она в первом классе есть, а в последующих классах ее нету. Но сколько ее надо, чтобы принять решение? Применяем мы какой-то пластический материал, там ауты или или мы используем только свои собственные ткани? Какая это величина? Сколько она должна быть, чтобы, например, мы точно знали, мы здесь обойдемся без там применения аутотрансплантата. Никому в голову, господа ортопеда, никому в голову ничего не приходит. Ваша любимая прикрепленная десна, сколько она должна быть? Три три почему? Кто-нибудь знает? Биологическая ширина, потому что в норме у пациента на зубе 3 миллиметра. Но если это нормальные здоровые ткани продонута, это 3 миллиметра. Соответственно, мы всегда стремимся к наличию 3 миллиметров прикрепленной десны в, в области зуба и имплантата. Соответственно, тоже, потому что на сегодняшний день мы уже не разделяем зубы с имплантатами, мы оперируем как то, так и другое.